И uh, мы рады вас приветствовать. Я Ирина Склянкина, Россия Тула. Равен Урвенштейн, Израиль. Ана Мантузова, Украина. Марина Мардухович, Беларусь, Гомель. Мы начинаем. Сегодня мы будем праздновать новолуние Рошходы Штамус. И э, я вас прошу вместе со мной э, в наших э, традициях, которые уже, кстати, стали хорошими традициями, э, давайте мы прочитаем благословение на новый месяц. Я сейчас включу демонстрацию экрана. Видно? Да. Отлично. Вы знаете, что слова имеют особую силу. И все мы хотим, чтобы э, наступающий месяц был для нас счастливым, здоровым. В полном ярких, хороших событий. И вот поэтому мы просим об этом и благословляем его. Пусть месяц Тамус будет месяцем благословений, добра и радости, мира, дружбы и любви, креативности, силы, безмятежности, выполнения работы и достоинства, удовлетворения успеха и пропитания, физического здоровья и сияния. Пусть правда и справедливость руководит нашими действиями и сострадание ознакомит нашу жизнь. Мы можем расцвести с возрастом и реализовать наше самое заветное «Я». Будет так. И, мы, мы зажжем наши свечи, которые осветят Рошкоды тамус, и скажем благословение. Надеюсь, вы все запаслись по хорошей традиции. Магия живого огня. Маруха та Дунай, Элохей ном Элеха олам, А шеркит шанубиц вотап в эти вану лягли мершельюм тув. Амин. Ну и тоже по нашей доброй традиции вступаем в месяц тамус. Мы хотим поздравить тех кто будет праздновать свой день рождения в этом месяце. И я хочу попросить наших участниц показаться, у кого в этом месяце будет день у рождения. У Светы день рождения, Семеновы. Надо, наверное, презентацию время включить, чтобы мы друг друга видели, да, чтобы там посмотреть у кого. Да, у. сейчас. У Светы Семеновой. Людочка, спасибо. Я Мазалтов. Толстый. Толстый. Толстый. Толстый. Я Толстый. вас люблю. У кого Элочка, еще? Ты сюда не не входишь. Рима. Рима. Что, Рима, молчит? Я Романова. здесь Я почему? Здесь. Здесь. Здесь Давайте поздравим, поздравляем. Мазлтов. Мазалтов. Мазалтов. Да-да, Раба. -да -ра отличного, здорового, и веселого и радостного дня рождения, полного приятных сюрпризов. А кто замуж вышел, тоже идет счет. Марину Мордухович Мадру... поздравляем, у нее дата прекрасная, красивая. А, а когда а она? Идет? Она осталась, к сожалению, в Сиване. к тому да. же не пришла. Нет, я спросила. А у кого день свадьбы в Тому, Мали, и... да. тоже? Да, тоже поздравляем, конечно же, это тоже важное событие. Я Эмочку принимаю. Тебя? Так я принимаю поздравления. О, поздравляем, поздравляем. поздравляем, И я принимаю поздравления. Я вчера стала мамой. Ну, с чем поздравляем? 58 лет назад. Поздравляем. Видите, сколько много приятных событий. Давайте помнить, что всегда можно найти что-то приятное в любом месяце какую-то важную для себя дату. И старайтесь, будем стараться себя радовать, потому что Рош-Ходыш – это особый день для женщин, да, когда нужно посвятить время себе. Своим радостям, своим увлечением, своим хобби. Давайте а, больше думать о себе и заводиться о себе, в том числе вспоминать все приятные моменты своих жизней. Спасибо. И а, как а, вы наверняка знаете, что Тамус это четвертый месяц еврейского календаря, если мы считаем, от какого месяца – От Нисана, да, от исхода из Египта, или десятый при отчете от какого месяца? От Тишре. От Чишрея. Спасибо большое. Ну, И Тамус да. приходится на период летнего солнцестояния, или он начинается сразу после него? Может быть, кто-то знает происхождение названия этого месяца? Оно очень интересное. Это от имени шумерского божества Думузи. То есть в вавилонском акадском произношении, перешедшем в Еврей, это Тамус. И Тамуз, как название месяца, ни разу не упоминается в Танахе. Мы узнаем его из Мишны, где сказано, пять событий произошло с, с отцами нашими 17-го дня Тамуза. В Писании это слово встречается всего лишь единственный раз, но в другом значении, как имя языческого божества, которому поклоняются его употребляет пророк языки, рассказывая о своем видении. И наши мудрецы неоднократно задавались вопросом, почему вавилонские названия месяцев так прочно вошли в еврейский язык и укоренились в нем. И Рамбан объясняет это так. Учителя наши подняли вопрос и сказали, названия месяцев пришли с нами из Вавилона. Произошло это потому, что у нас месяцы не имели имен, а как мы знаем, они были... Порядковыми числительными, как вы сказали сейчас, да, й от Нисана или 10 от Тишрея, в память, в память об исходе из Египта или от сотворения мира, например. А когда вернулись евреи из вавилонского изгнания, то стали называть месяцы вавилонскими именами, в память о том, что вывел э, Господь из этого изгнания. Созвездие этого месяца какое? Именинники наши вспоминайте, кто вы? Акрас, созвездие Ирака. Да, созвездие рака, спасибо. Хорошо. И а, этот месяц связан с коленом Игуды. И, а, как мы уже упомянули, в Мишне говорится, что пять а, событий произошли в Тамузе. Давайте попытаемся их вспомнить. Разбито Даже число у нас. Да, И что, -то что -то случилось? Что стены Иерусалима. Спасибо храма отлично так в тамузе 9 тамуза подождите было событие начали началось наступление а 17 были разрушены стены первого храма так это уже 3. еще девочки помогайте может кто-то еще вспомнит ну самый важный мы вспомнили да Моисей разбил первые скрижали завета. Почему он это сделал? Ну, потому что был сотворен золотой телец. Да, он спускался с горы Сина и обнаружил, что в лагере происходит веселье, поклонение золотому тельцу, и тогда он разбил скрижали, которые были в его руках. И, как правильно сказала Белла, в этот же день, 17-го Томуза, произошел прорыв стен Иерусалима в разные годы. Первый раз это было во время Новоходоносора, а второй раз уже это было во время Тита. И также, согласно Мишне, 17-го Томуза произошли другие бедствия. Прекратилось ежедневное жертвоприношение в храме во время осады Иерусалима римлянами. А вероотступник Апостолмас сжег Тору и воздвиг кумир в святилище. В новейшей еврейской истории в месяце Томуз прибавились три памятные даты – 20-го тамуза день памяти Теодора Герцеля, 21-го тамуза Хайма Бялика, 29-го тамуза Владимира Жаботинского. И что очень интересно, 17-го тамуза, по легенде, считается, что Ной выпустил голубя, чтобы посмотреть, успокоилась ли стихия, и проступили ли горные вершины. Но птица вернулась, сигнализируя, что нет сухого места для отдыха. То есть, видите, такой день очень проблемный в разные времена еврейской истории. А какой же период начинается с даты 17-го Томуза? 17 Тамуза до 9 Ава. Очень хорошо. Это период? Чего? Ну, это траурный период. Угу, спасибо большое. Это траурный период. И с чем он связан? Мы уже это проговорили. Ну, с разрушением храма, с, со скрижалями. С разбит... Да, с разрушением обоих храмов. И в этот период, как вы знаете, принято воздерживаться от проведения свадеб и других торжеств. Но есть в тамузе у нас и очень важные положительные события. Оль, пожалуйста. В тамузе есть прекрасные, вообще все, все главы, которые мы читаем, главы Тора, которые мы читаем в тамузе, они прекрасны, потому что они очень такие нарративные, глубокие и отражают отношения еврейского народа и муше. Ну и Бога, соответственно, да. И вот вот уже еврейский народ э, вскоре э, сможет войти в землю обетованную, да, вернуться Израиль. Мы знаем, кто там не вошел в эту землю еще, пока он сам об этом не знает, но э, происходит э, в главе Пинхас, например, который я вот хотела сейчас поговорить, э, который мы будем вскоре читать уже совсем скоро. Моше производит фактически по наставлению Всевышнего, конечно же, пересчет населения, такая перепись населения, да, статистическая, в общем-то, элемент статистики в главе, но он чем важен? Он отсчитывает по мужскому населению, то есть семейство по главе семейства. И так каждое колено и колено, и для чего он это делает? Для того, чтобы распределить фактически наделы земли по этим семействам, по коленам Израиля. Все получают наделы земли, все стоят в очереди, на них там идет значит, учет и запись, кто не получает никакого надела, та семья, в которой не оказалась мужчины. И вот они, об этих прекрасных женщинах я бы хотела сейчас поговорить, если можно презентацию, сейчас мы увидим фрагмент как раз из этой главы. Всем видно, да? Вот, вот так mm -hmm. лучше даже. Mm -hmm. Да, я, естественно, говорю о дочерях Славхада. Была семья человека по имени слов -Хад, он умер и не оставил наследника сына, имеется в виду. Пять дочерей у него, естественно, осталось, но по тем временам, и не только по еврейскому закону, вообще по закону, можно сказать, всего Ближнего Востока женщины не наследовали никого и никогда. То есть пока жив муж, они жили с ним, пока жив отец, они, допустим, не замужем, они жили при нем, пользовались, значит, его полями, если у него были, и деньгами, если у него были, и с котом, соответственно, если тоже у него было. Сами после смерти значит, отца или мужа женщины не наследовали ничего. И получилась ситуация, что вроде как Словхад, их отец, ничем, собственно, не, не провинившийся, ни, ни перед Богом, ни перед людьми, он умер. И они остались пять дочерей. Мы так понимаем, что они не замужем на этот момент. То есть, соответственно, мы говорим о более юных девушках вообще. Мы говорим, может быть, там, о девочках, которым лет 10-11, может быть, 12, и их пять, они сестры. И по идее, по этому закону, который именно вот имел место быть в то время и в том месте, они должны были остаться в полной нищете. То есть никакого надела они не должны были получить. И в принципе, даже если бы они вошли в этот Исраэль, они бы просто были ни при и ни при чем. Поэтому то, что здесь происходит в нашей главе, исключительно важно. Вот. И написано, вы видите, здесь у нас глава 27, я прочту только первый эпизод, и подошли дочери слов Хада, тут их родословно идет, кому он восходит, значит, что он восходит к Йосефу, и имена их, и тут важно перечисление их имен почему? Потому что это фактически наши героини, Причем не только героини Танаха, они героини наши, наших вот современных женщин, почему? Потому что происходит сейчас юридический прецедент, Юридические и глагические одновременно. Да? Имена этих дочерей – Махла, Ноа, Хогла, Милька и Тирца – все эти имена, обратите внимание, в еврейских глаголах, они, они восходят к еврейским глаголам, означающим движение. Это или танец, или, или просто движение, или ходьба, или э, бег. Да, и, и, в общем, все они фактически интересным образом связаны между собой, потому что они сестры, но еще и, как мы видим, первое слово подошли. То есть они обозначают все, в общем-то, глаголы эти обозначают движение, вот они продвинулись, они сделали этот шаг, который оказался не только для них очень важным, но и для всего вообще человечества в дальнейшем. И, соответственно, что, собственно говоря, они просят. Они не побоялись вот этого вот всего официального такого момента, когда стоит Моше, который общается с Богом. Да, открыт шатер, вы даже видите его на на картинке он, наверное, не так выглядел, да, но это образно. Это художник изобразил его красными, я не думаю, что он был вот прям таким шатром. Но это был шатер откровения, через который, через, посредством которого, собственно говоря, Бог общается с людьми. И они, не побоявшись всего этого, вот, да, фактически святости этого места и момента, и этого муше, который, в общем-то, их лидер, да, уже на протяжении стольких лет, они подходят к нему и задают ему вопрос. И, э, в принципе, спрашивают они, вот, наверное, вот с четвертого я просто тут э, вкратце скажу, «Почему же исключено будет имя Отца нашего из среды семейств? Из-за того ли, что нет у него сына?» – спрашивают они. «Дай нам владение среди братьев Отца нашего». И представил Моше их дело перед Богом. Почему он представил перед Богом? Потому что фактически застал его врасплох Никогда не было такого, что к нему подходит женщины, и говорят, что мы по праву имеем, имеем право наследовать. Этого не было еще никогда, он этого не видел, и, соответственно, от удивления, наверное, от какого-то, может быть, от растерянности, он обращается к Богу и пытается их рассудить, потому что это первый раз такое происходит. И что совершенно удивительно, Бог, Бог ему отвечает, «Справедливо, говорят дочери Славхада, дай им в удел владения среди братьев отца их, и дай удел отца их им». А сынам Израиля скажи так, если человек умрет, а сына нет у него, то отдайте его удел дочери его. Это прецедент юридически вы себе не представляете какой важности. Да? То есть фактически теперь значит, ситуация после вот этой встречи дочерей Славхада и муши развивается таким образом, что все последующие семьи, в которых нет сыновей и отец умирает, или умирает муж и нет детей и так далее, женщина может наследовать. И, собственно говоря, здесь очень важно вот подчеркнуть эту важность момента и сказать, что женское лидерство, которое мы здесь видим перед собой, да, вот этих пяти совершенно замечательных женщин, видимо, очень молодых, опять же повторюсь, оно э, разбивает все стеклянные потолки, оно меняет законы, оно меняет действительность, причем не только для еврейского народа, но и для всех, видимо, окружавших его народов тоже. И, собственно говоря, мы видим здесь, что голос женщины настолько важен, что он меняет полностью ситуацию и переводит к более равным правам да, на тот момент. Он сейчас у нас, в общем-то, благодаря феминистской революции больше прав оказалось, да? но они, в общем-то, были, дочери Словхады, были предвестником, и именно этот голос, он э, привел, в общем-то, к, та к таким важным продвижениям. И, естественно говоря, о женском голосе не могу не представить вам, и тут, наверное, нужно закрыть вот нашу презентацию временно. Хочу представить вам нашу гостью из Америки, которую часть из вас уже видел на наших предыдущих встречах по празднованию рош Ходыша, гость из Америки, Нью-Йорка, ее зовут Татьяна Калько, она с нами, она музыкант, исполнитель, кантор, да, можно многое сказать, и она сегодня с нами, и поскольку мы, каждый из нас находится в каком-то таком... Наверное, о моменте в разных странах, по-разному, безусловно, но хочется сказать, что всегда абсолютно нам нужна и поддержка, и благословение, и сила дополнительная какая-то. И поэтому мы попросили Татьяну спеть нам Мише Берах. Татьяна, пожалуйста. Да, спасибо, Валя. May the source of strength and place the ones before us Help us find the courage To make our lives a blessing, and let I say, Amen. Mishaberach I was in need of healing with Refu the renewal of body the renewal of spirit and let I say Bless those in need of healing with refuah shleima. Спасибо огромное, Татьяна. У нас еще впереди еще одна песня, но мы услышим ее ближе к концу. И э, после, после такого замечательного момента хочется вспомнить всех-всех-всех э, женщин, про которых мы говорили на протяжении этого года, каждый месяц у нас были свои героини, и я уверена, что Каждый месяц какая-то героиня, возможно, нравилась вам больше, возможно, меньше. Каждая из них оставила след для вас. Я попрошу сейчас вывести на экран нашу презентацию. Дорогие наши женщины, на экране вы видите героинь, с которыми мы встречались на протяжении этого года. И очень хочется попросить вас сейчас выбрать из них самую-самую для вас, ту, которая оставила, оставила наибольший след, наверное, та, которой вы симпатизируете больше всего. Они все на экране. Сейчас назову вам, кто же у нас, с кем мы встречались в этом году. Это у нас были Хава и Лилит, первые женщины, про матери наши Рахиль, Сара, Ривка и Рут, вот совсем недавно мы про нее говорили, царица Эстер, пророчица Мириам, которая по совместительству сестра Маше, судья двора, Юдив, честная вдова, которая спасла свой город, Юхевет, мать Маше, Рона и Мириам, Цепора, жена Маше, и батя, которая является дочерью фараона и фактически приемной матерью Маше. Вот они, наши героини. И каждая из них, кому-то из вас приглянулась, подумайте сейчас, выберите для себя, пока никому не говорите, кого вы выбрали, ту, которая нравится вам больше всего. Буквально дам вам на это, может быть, секунд 10-15. Они все на экране, вроде никого мы не забыли. Итак, сейчас что будет происходить? Мы с вами, после того, запомни, запомните, кого вы выбрали. Сейчас мы с вами разделимся на комнаты. И в этих комнатах я попрошу вас поделиться друг с другом, почему именно эта героиня симпатизирует вам больше всего, почему именно ее вы выбрали. Может быть, на самом деле это не из-за характера или какой-то ее истории, может, вам просто здесь понравилась картинка. Или э, как раз-таки какие-то какие из черт характера или какие-то ситуации, с которыми сталкивались наши героини, э, поэтому именно вас к ней и прельщают. Мы можем сейчас разделиться на комнаты и поговорить в комнатах. Мы попросим поделиться, поделиться своими героинями в комнатах. Пойдемте, сейчас нас высвечивается. Ждем на вас а, в личных, так сказать, апартаментах, да. в личных кабинетах. Проходим в кабинет. Для приватных встреч. Татьяна, если можете остаться здесь, то... Дорогие участницы, вам всем сейчас пришло приглашение перейти в сессионные залы. Принимайте его, пожалуйста, и переходите. Вас Я, всех... не, вижу. Я не вижу, в какой комнате Татьяна. Ой. Татьяна во втором зале. Мы сейчас... Сеть... Можно ее оттуда вынуть? Я это не внезапно... знаю. Да. да, я Татьяну перевела. Так, сейчас Нет, мы нашим участникам будем ходить. перемещать в другие залы, раз они не хотят заходить в те, в которых они были изначально. Так, нету... Да, э, Рай, наверное, вы с телефона, да, Раю? Может быть, за да, этого. Да. да, сейчас я попробую вас еще раз переместить, по идее. Ольга, Ольга Моисеевич, Ольга, переходите, пожалуйста. Я вот вас перемещаю из зала в зал. Э, Юль, Раю перемести тогда, потому да, что. Да, да, да, да, да. Татьяна, are you here? Oh yeah, yes, вам сейчас пришло uh, приглашение перейти в зал. Так, Светлана, Светлана, Светлана. Светлана, вам сейчас тоже пришло приглашение перейти в зал. В зал 4. Да-да, здравствуйте, рада вас видеть. Ну вот, к сожалению, не хотят наши учетницы, видеть, Очень да? рада вас видеть. Предпочитаю остаться сегодня у себя в комнате и не взялась пойти, хорошо? Да. Я хочу просто ко всей этой э, ситуации привыкнуть. 12-летний стаж и 12-дневный – это поразм. Удачи вам, спасибо за внимание. Спасибо, спасибо, Ну вот у нас есть, конечно, девушки, которые не вошли. Галина. Ну не страшно, не страшно, Галина. не да, не. Ничего страшного. Татьяна, how are you? А у нас идет трансляция, Оля. Мы все еще в трансляции в Фейсбуке. Подожди, а сейчас трансляция идет нас или Залов? А, а ты, нет, у нас трансляция идет общей Окей. А мы вот сейчас возьмем мы Светлану Якименко, вот как он назначим. А вот у нас почему-то Рая Бердина оказалась в зале 7-1. Ой, ой-ой-ой, я ее сейчас перемещу. Перемещу сейчас. Светлана, у вас выключен микрофон, но мы можем вас отправить в малую группу. Не отправляйте меня никуда, пожалуйста. Mm -hmm. <смех> я, я и так сейчас не это самое опоздала. Виновата. Не получилось раньше. Я вас приветствую тех, кто не в малой группе. Оля, да? Ольга, yeah. кто еще не в малой группе? Ну, тут, тут есть несколько человек, и наша певица Татьяна. Ага, всех приветствую у нас здесь интересно. своя очень маленькая группа да. такое вот, что делает глупо может я много теряю что такое задам про еврейских героини обсуждают кто кому ближе кстати интересно а -а -а. И почему и почему Да. войти это меня в какой а вы о каких-то героинях говорили да или ну это вот всех, просто... что мы успели обсудить за 12 месяцев э, расходы. Да. Окей. Ну, куда то Светлана пропала? Расклянки нам не пишет, что трансляция на Фейсбуке идет. Все отлично, мы видны и слышны. Всем привет, кто смотрит нас на Фейсбуке. Дождитесь, пожалуйста, окончания обсуждения в малых группах. Не переключайтесь, и вы услышите много интересного о еврейских героинях. У нас осталась одна минутка, и я, наверное, закрываю сессионные залы. Как раз будет минуточка на то, чтобы выйти. Мы все, все возвращаемся. Марина, я прошу прощения, я не предупредила, что у нас осталось мало времени. Вы вас прервали я на, на хотела, Я сказала, да. да. Я сказала. Времени никогда не хватает. Мы тоже да, обсуждали живо и вспомнили много всего, нашли много параллелей со своими героинями. Это хорошо. Но самое интересное, что... Мы все вспомним, что в течение года мы говорили о каждой из них на каждом нашем рожьходуще, мы подробно посвящали этой героине, это важно. Значит, наши встречи прошли с пользой, не только для души, но и для наших интеллектуальных способностей. Да, и эту пользу мы хотели бы сейчас тоже немножечко, скажем так, вернуть, показать и... Посмотреть, что же мы помним, а может быть сейчас узнать что-то новое, потому что бывает по-разному, когда в течение года учишь, узнаешь. Сейчас мы хотим предложить вам поучаствовать в нашей игре в викторине, которая позволит нам вспомнить не только женщин, с которыми мы встречались на протяжении года, но также позволит нам вспомнить вообще все темы, которые мы обсуждали на наших встречах в течение последнего года в течение последних 12 месяцев. Как это будет происходить? Дорогие женщины, мы сейчас прямо призываем вас включить микрофон, если вокруг вас нету какого-то супер шума, либо включать микрофон тогда, когда вы захотите ответить. На экране будет высвечиваться вопрос, конечно же, я буду его озвучивать. И кто первая? Находит ответ на этот вопрос, включайте микрофон и говорите. Наша счетная комиссия, которая в составе трех человек, Равина Оли Вайнштейна, Марина Мардухович и Иры Склянкина, очень внимательно следит за тем, кто же первый ответил. И в конце, конечно же, они вынесут свой вердикт, кто же у нас сегодня быстрее всех отвечал на вопросы. И правильно, мало ответить быстрее всех, важно еще ответить правильно. Знаменитая тройка судей, да? Да, знаменитая тройка приготовилась. Спасибо, Идина, просто у нас. 37. Ну, хочешь говорить, Отлично. Итак, еще раз. Когда вы готовы, включайте микрофон и отвечайте, либо можете уже прямо сейчас включить микрофончики. Я буду озвучивать вопрос, и точно так же вопрос вы можете прочитать на экране. Вдруг кто-то читает быстрее, чем я разговариваю. Такое бывает. Это сложно, но такое тоже случается. Ну что ж, первый вопрос сейчас у нас появляется на экране, и он у нас звучит следующим образом. Сколько месяцев э, составляет еврейский год? Двенадцать, тринадцать? Зависит от того, покупаем мы или продаем, и в обычном году двенадцать, в высокосном тринадцать. Какие у нас ответы? Четвертый вариант. Ах, пожалуйста, ах, Наталья Бабаян. кто первый был? Наталья Бабаян. Даже мне понравилось, что мы даже озвучиваем. Итак, первый, первый, совершенно верно, четвертый вариант правильный. Наталья ответила правильно, и мы переходим на следующий вопрос. Не все вопросы такие легкие будут, поэтому готовьтесь. Начало этого месяца служило нашим предкам для отчета десятины скота. Еврейские мудрецы говорили, что название этого месяца, как времени размышления о прошедшем годе и раскаянии, составлено из начальных букв слов «Я». Я для друга моего и друг мой для меня, что на иврите звучит как они, ле доди, ли. Что же это Идуль. за месяц? да, это месяц лу совершенно верно, дорогие судьи, я надеюсь, вы успеваете заметить, кто же отвечал первым, это вопрос от месяца Лун. Я вам хочу сказать, что вопросы у нас сегодня, вот 13 вопросов, и каждый вопрос у нас задан от какого-то месяца, поэтому не, если вдруг где-то вы потеряетесь, можно просто вычислить, какой же, какой же месяц нам задают вопросы, благодаря этому найти правильный ответ. Следующий вопрос судьи вносят. И вопрос от Месяца Кисляв. Своим поступком, Ягудит, так всех впечатлило, что ее образ рисовали на своих полотнах. Голову. И да. она стала петь, стала царицей, сбросила одежды, либо отрезала голову. Это был правильный ответ, совершенно верный. Мы его засчитали. И вот она у нас вот такая вот прекрасная царица, ее изображение. Mm. И мы переходим к следующему вопросу. Когда начался всемирный потоп? Сколько лет было Ною, Ноаху? 120, 300, 600 или 999? Звучало ответ 120, но это неправильный ответ, mm -hmm. к сожалению. 600. 500. Лара Миропольская, спасибо. Сот был правильный ответ. Спасибо вам большое. И не будем задерживаться. Перейдем к следующему нашему вопросу. И он звучит следующим образом: Всевышний выделил из их числа их из числа прочих и осветил их. Среди дней недели шаббат, среди месяцев Тишрей, Ведь Рашишена наступает именно в седьмом месяце. Седьмой год выделен как год шметы. Даже в русский язык вошло слово, которое в Танахе означает особо выигранный... Юбилей. ⁇ Юбилей. оно совершенно правильно. И мы переходим. Да, на иврите это слово звучит ⁇ йовель ⁇ И это как раз когда человек празднует свое 50-летие, да, или там, неважно кто, вот и это, это ⁇ йовель ⁇ И в этот год, естественно, вся наша собственность переходит к предыдущему владельцу. Память. К настоящему владельцу. Ее. К маме. Это очень, это очень правильный ответ. Ну, да, больше, маме больше да. а, спасибо большое. И мы переходим к следующему вопросу. Во времена ее правления дожди шли только в ночь с пятницу на субботу, не мешая землевладельцам и путникам. Кто же она? Это Соломея Александра, шламцион Амалка. Мириам Эстер или Голдамейр? Мириам. Эстер. Вот Катя, Соломея, Катя yeah. И совершенно верно, это Соломея Александра Шламцон-Амалка, прошу прощения. И следующий, следующий вопрос. В 1512 году по Григорианскому календарю или 23-го тевета 5272 -го года произошло это событие. Что же это было за событие? Образовалось реформистское течение в иудаизме. Разрушен второй храм. Евреи Португалии высланы из страны. Или это просто обычный день, который мы сегодня написали сюда просто так, И что тоже может третья, быть. Третий ответ. Третий вариант. Евреи высланы из страны. Совершенно первая, верно. Да? Это, да. Это, это, это, вот, это, это день, когда, к сожалению, евреи из Пор Португалии были изгнаны из своей страны, и это правильный ответ. Ира, вы успели да, заметить, кто, да. кто, кто его дал? Давайте. Отлично, спасибо большое, и мы переходим к следующему вопросу. Согласно одному из мидрашей, царица Вашти отказалась прийти на пир царя Ахашвероша. У нее из... вырос хвост. Хвост вырос. Еще есть какие-то варианты? У нее вот, разболелась там, голова. Губы у нее голова. У нее разболелась голова. Оскорбилась. Посмотрите а теперь а, Четыре. Второй вариант у Белла. был. Белла. Второй -белла. Был, да, был. Совершенно верно. Я считаю, что у нас есть правильный ответ, мы его, конечно же, засчитываем, тут все четыре варианта правильные, но мы, когда обсуждали викторину, мы приняли решение, что все ответы, которые сейчас будут озвучены, они будут засчитаны в, нашу, в наш итоговый лист Молодцы. победителя, поэтому, да, тут это такой вопрос с, с подвохом, потому что по, по разным, исходя из разных медрашей, источников, разные все варианты эти где-то озвучивались кем-то и кому-то. И следующий вопрос этот месяц способствует исцелению его название это аббревиатура от фразы на иврите они и я и зина верно надо было писать на иврите сразу сразу сразу вычислили спасибо вам большое отличный ответ и следующий вопрос и вопрос от месяца Нисан. В Торе в главе «Шмот» мы читаем о Нисане. Этот месяц для вас – начало месяца. Поэтому... Время отделения десятины плодового урожая. Точно? А может быть, мы считаем э, срок годности хамца? Вы уверены, что это мы у десятины плодового урожая? Отделения. А кто сейчас был первый? А у нас не было еще правильного ответа. Вот именно что. Ну, значит, время годности... королей Израиля. Это да, это время правления королей Израиля. Я просто попробовала запутать Ир, и в итоге запуталась. Да, но Софу не проведешь, Софа была на чеку. Урожай, у нас месяцы вы вспомните. Самое интересное, что я хотела говорить помедленнее и прям останавливаю себе читать с чувством, с толком с расстановкой, но оказывается, что можно читать быстро. Ну что ж, мы перепоним. Можно просто читать с конца. Сначала ответа, а потом вопрос. Да. И следующий наш вопрос. Что отмечает пост 17-го тамуза? Разрушение стен Иерусалима. Моисей разбил первые скрижали. Второе. Второе. Второе. Второе. Все перечисленное. Спасибо, Зина. Еще один вопрос с подвохом. И я запуталась, прошу прощения. Последний ли это был вопрос? Помогите. Что должен быть? Что один должен быть. И мы переходим. Амаму предыдущий мы пропустили. Они у нас были специально не по порядку. Про Несан мы поговорили, про царей да, Израиля. И следующий, если он есть, есть. Шевуете, кроме всего остального, Шавуот, кроме всего остального, принято. Есть что... молочное, есть, есть молочное, намцевать, Марина. Есть молочное. Все, выше Совершенно верно, правильный ответ есть молочное, читать книгурут, именно. Кроме, кроме того, что мы еще делаем прекрасные вещи в шевод и отмечаем этот праздник, это такие вот. Еще два ä, факта, которые у нас с нами происходят в шаво. Ну, мы и... еще и Тору учим всю ночь, да? Ну, Тору мы учим всю да. ночь. Это, это, это само собой, это, от этого мы никуда не денемся. И следующий вопрос наш или это все-таки был последний? Нет, не последний. Не было в Израиле праздника прекраснее еврейского. Спасибо, кто был первый? Кто сейчас был первый? По-моему, все были первые. Все а -а -а. были первыми, прекрасно. Засчитываем всем. Я очень... О -о -о, так, Знаете, почему не Ивана Купала? Потому что на Ивана Купала невест не выбирают. Ну и не совсем невест не рушходыша, Да, только хотела сказать, не на тот рушходыш я пришла с этим вопросом сегодня. Спасибо большое. Это был последний вопрос. И я думаю, что мы можем сейчас посмотреть друг другу в глаза и попробовать угадать, кто же был победителем, пока наша отчетная комиссия подводит итоги. Можно зачитать имена всех, назвавших правильные ответы. У нас а есть еще... Аудитория... Аудитория есть еще в Фейсбуке, смотрит прямой эфир, кроме тех, кто участвует онлайн. Здесь с нами в зуме еще есть э, наши подруги, которые за кадром. Итак, из тех, кто сегодня здесь, правильные ответы давали Наталья Бубаян, Марина Флейс, Софа Беспятова, Лара Миропольская, Катя Рожковская, э, Белла, которая компа э, Зина Тобиш, Зина Тобиш, э, и э, в фейсбуке Маргарита Шнир и Мария Четверикова-Сигаль. Привет, Маргарита Шнир. А да. у меня был выключен микрофон, я тоже отвечала, просто выключен был. Очень ну Тут же всегда я побеждает виноват. дружба. Эмма это, эмма, это вы говорили, сейчас я прочитывала, вы? Да, у меня эмма. был выключ, выключен микрофон. Эмма, вы эмма. тоже отвечали правильно. И для вас специально мы включаем фанфар, вашу честь, и в честь наших всех, а, те, кто ответил правильно, кто участвовал, в вашу честь звучат эти фанфары. Прекрасно. Я... Можно поставить реакцию в честь победителей. Где фанфары? Не было никаких фанфар. Ариночка, Где фанфары, фанфары звучали только у тебя. Ну, мы представили себе. Да, Когда... А мы громко похлопаем. Что нам фанфары? <свят> У нас же есть руки. <свят> Меня, кто... отгадал. Спасибо большое всем, всем, всем, всем, всем, абсолютно, кто давал ответы. И это очень здорово, что... Всем, кто писал вопросы. И тем, кто писал вопросы, и тем, кто считал эти ответы, это самое важное. Спасибо большое всем, и я надеюсь, что мы вспомнили все, о чем мы говорили на протяжении года, все, всех, о ком мы говорили на протяжении года. Мы можем двигаться дальше? Да, и мы очень рады, что ваши голоса были слышны, да, мы учим, всегда, весь год учили, что голоса женщин имеют важное значение, вспоминали этих женщин. И э, спасибо вам, что вы не стали сдерживать свой голос и поделились своими знаниями, своими вариантами с нами. И, пожалуйста, всегда проявляйте себя. Не бойтесь спрашивать, отвечать, не бойтесь говорить, потому что голос женщины это очень важная вещь. Вот это фанфары были, кстати говоря. Вы их услышали. Спасибо, почетные грамоты получили. Это примерно. Оль. И поскольку мы, естественно, благодарим вас за внимание, за 12 месяцев, да, как это интересно звучит, мы бы очень хотели поблагодарить вас всех песней. Я думаю, что все вы песню эту знаете, слышали и в русском ее варианте, и, наверное, в ивритском тоже. И споет нам ее Татьяна «Туда аль шебарата». Спасибо mm -hmm. за, за все, что ты сотворил. Машели натата, алоря леях, леях, без худа, а цок шлиелет, и без худам, Tut <laughs> Да. хорошо, спасибо. Спасибо. Огромное Замечательно, спасибо, огромное Татьяна. спасибо, Татьяна. Настоящая вечеринка, живая музыка, хорошее настроение, свечи, непридужденное общение. И мы бы хотели вас поблагодарить за эти 12 месяцев вместе Надеемся, что теперь «Рошходыш» вошел в вашу жизнь прочно, и каждый месяц вы будете зажигать свечи, проводить время в приятной вам компании, делиться своими знаниями, своими новостями, что-то обсуждать, петь, творить, любить. Можно мне на минутку? Да. Девочки, я думаю, от всех нас, от женщин проекта «Кеша» России, Украины, Белоруссии, Израиля – я хочу выразить огромную благодарность, просто сказать спасибо нашей команде, которая вот здесь за подготовку этих наших встреч, за энтузиазм, за желание дать нам новые знания. Это было хорошо. Спасибо, да. девочки, большое. И давайте не терять лучшее, что у нас есть.